Замочила меня Нита прямо, ребятки, в кустах, прямо в сортире. Братишка Скрэч играет в Браво Старсы. Я хотел бы снова сыграть, но только теперь буду пробовать играть я, наверное, за такого бойца, как Кольта. В прошлой серии, кстати, братишка Скрэч играл за Шелли. Кому интересно, ребятки, можете посмотреть. На моем канале имеется. Видосики по Бравл Старсу, соответствующий альбом для этой игры тоже имеется. Так, ну что ж, давайте попытаемся, поиграем сегодня Кольтом, бойцом, так сказать, направленного огня. И посмотрим, на что мы способны. Да, ребятки, давайте проявим себя уже давненько. Я не заходил, прям аж а, уже реально соскучился. А вы, ребятки, соскучились по Бравл Старсу? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Ну а мы а, приступаем. Так, ну что ж, а, давайте посмотрим, что нам получится сегодня настрелять. Играем в стандартный бой а «Битва за кристаллы». Так, так, так, осталось только вспомнить а, совсем м, немножечко. А, осталось вспомнить, как здесь управлять, куда стрелять, а, как вести огонь и так далее. Так, ну что ж, а, вроде бы пока неплохо получается, но все навыки я подрастерял ребятки, если вдруг буду косить и мазать, то сильно строго меня прошу не судить, я реально давненько не играл, братишка скреч заходит достаточно редко в Браун Старс, если вы ребят хотите, чтобы братишка скреч заходил гораздо чаще, то пожалуйста, поддерживайте лайкосиками данную серию лайкосиками и комментариями, и тогда братишка Скрэч будет играть в Браун Старс гораздо чаще, ведь ему тоже эта игрушечка нравится наша основная задача, это вынести нашего противника, так, не забывайте Ребятки, нужно всегда Пользоваться супер атаками Которые у нас периодически копятся Да, да, да, и таким образом Мы сможем очень жестко просаживать Нашего врага, вот например сейчас я использовал Вроде как даже попал в кого-то, отлично Да, да, да, и мы, смотрю Захватываем преимущество на данной карте Да, братишкой Кольтом Играть на самом деле интересно, главное правильно Ребятки, стрелять и попадать Вот мы сейчас быстренько берем все кристаллы И уматываем отсюда Уматываем очень срочно, потому что если нас расшатают, тогда мы потеряем наше преимущество Отлично, держим преимущество, держим его вот здесь вот в кустиках, чтобы нас никто не спалил Нам еще немножко осталось продержаться, и мы затащим эту серию, а затащим эту а, каточку Да, ребятки, а, прошаривают они в кустиках, наши, а, наши соперники меня не находят, и мы, ребятки, выигрываем Мы побеждаем, получаем звездные жетоны что там мы еще получаем, я не знаю Давайте попробуем, сыграем снова Так, или давайте попробуем сменить режим на совершенно другой Не будем зациклиться на одном То есть в захвате кристаллов мы поиграли Я помню, что здесь за каждый тип боя дают определенные жетоны То есть если я сейчас буду еще играть на сегодняшний день по захвату кристаллов То мне вот эти уже жетоны не дадут ни за что Так, ну что ж, давайте попробуем другое испытание себе выберем Какое можно еще выбрать, давайте глянем Новое событие вот это, да, столкновение. Да, давайте попробуем а, в столкновении поиграем. Так, я выбрал новое столкновение, а, парное. Давайте выберем одиночное. Братишка Скрэч обожает играть в одного. Так, ну что ж, давайте попробуем. На что, на, на что как говорится, мы способны проявим себя, ребятки. Играем в Бравл Старс. Вам, ребятки, что нравится вообще в этой игрушечке? Пожалуйста, прокомментируйте. Братишка Скрэч обязательно ответь Так, ну что ж, погнали. Наша основная задача здесь это бегать, ломать сундучки и, конечно, же а, мочить наших, а, наших наших, так сказать, врагов. Да-да-да, вот тут у нас попадается один враг, который а, не может, видимо, понять, куда ему стрелять, а куда не стрелять. Так, ну здесь у нас забор. Мне бы как-то отсюда убежать уже. Так, просадили мы его немножко. Он меня тоже просадил чуть-чуть. Так, еще чуть-чуть. Но меня сейчас, похоже, возьмет. Отлично, отлично, отлично. Братишка Скрэч выходит 1 на 1 и все-таки потерпел поражение. Знаете почему? Потому что у этого парня было немножко ХП больше, чем у меня. У меня еще бы, ребятки, один выстрел и я бы его ушатал. Ну, ладно, поражение, ребятки, поражение не страшно. А наша основная цель на сегодняшнюю серию это затащить а, как минимум по а, каждому типу соревнований. Так, давайте попробуем сейчас по-другому сделаем. А, вот эти вот сундучки. А, надо их, а, надо их, в общем... Ага, там еще один кольт. Опять у этого кольта больше ХП, чем у меня, гораздо причем и прям все любят играть этими кольцами кольтами ребятки опять поражение у братишки скорее а, главное ребятки не сливаться первым главное это тянуть время надеюсь что сейчас да сейчас ребятки у нас ничего не глючит давайте попробуем уже а, по быстренькому развиться так там уже с той стороны кто-то стреляет так нам главное сейчас насобирать побольше здоровья так идем сюда вроде здесь пока никого нет так давайте здесь поломаем так два буйвола там ходят да очень злые и очень мощные но надо сначала, ребятки, качаться. Надо качаться, потому что в этом, ребятки, залог успеха нашел. На... Залог успеха, ребятки, кроется в том, что нам... Э, если мы не будем качаться... Да, блин, меня замочила Нита! Замочила меня Нита прямо, ребятки, в кустах, прямо в сортире, можно так сказать Но ничего страшного Ребят, каким персонажем вам нравится отыгрывать в Бравл Старс? Пожалуйста, напишите, братишки, Скретчу в комментарии, а он вам обязательно ответит Так, идем дальше Опять нас, ребятки, без глюков, а это говорит о том, что у нас есть все шансы Ломаем этот сундучок, а нам необходимо преимущество Так, там у нас бегает Шелли а, с огромным дробовиком Мы пока а, отбежим от нее так, там кто-то тоже стреляет, но это не страшно Пока из кустов А нам, ребят, на надо сейчас собирать Кто там в кустах у нас скрывался, а? Так, там шелька бегает, ага, здесь тоже шелька Причем она очень достаточно мощная, я бы сказал Так, так, так, не попадаем Ва, вот там, кстати, сундучок есть Так, может быть, буйвола зам замесим э, Буйвола надо замесить Ага, он забрал Он забрал, э, буйвол умеет очень быстро бегать Поэтому надо от него держаться подальше Блин, у меня вообще никакого преимущества 7 бойцов осталось Надо бы нам так прошарим эти кусты Никого ли в них нет? Вроде бы никого. Так, прошарим эти кусты. Здесь тоже... Ага, я вижу кольта. Кольт скрывался в кустах, гад такой. Так, надо бы ему надавать немножечко. Так, ой ой ой, ой с другой стороны тоже на меня опасное нападение, друзья. Поражение, черт возьми, как же я не заметил этого кольта. Ну да ладненько, давайте пробовать еще На Место 6, минус 1 а Кубок у меня отнимают, да, ребятки Самая главная валюта в Бравл Старс но ну, я думаю, все знают, что я рассказываю, это, конечно же, кубки Нам необходимо их собирать Для того, чтобы, ну, я не знаю, ранг Что-ли повышать, а пока что, я смотрю, мне везет Но до поры до времени я имею, ребятки Тот факт в виду, что Иногда Бравл Старс Особенно с эмулятора загружается С глюками, вот как сейчас, смотрите Вот сейчас это произошло То есть, как видите, значок, да, у нас нехороший на экране появился и это ребятки большой минус а, в том плане что когда этот значок а, у нас игра просто лагает нереальным а, способом, нере нереальным образом, поэтому комфортно поиграть уже, к сожалению, не получится. Ну ладно, ребят, надеюсь я, что этот значок сейчас исчезнет и нам а, предоставят а, возможность поиграть более, с большим комфортом, но пока что я вижу, этого не происходит. Да, это проблематично на самом деле для меня в первую очередь, но ничего, посмотрим, поживем, увидим. Так, ищем, ребят, сундучки. А, наша основная задача сейчас найти все сундучки а, и поломать их, чтобы... Усилить нашего персонажа. Везде бегают враги. И налево поглядишь, увидишь врага. Направо поглядишь, увидишь врага. Блин, вообще глюки жесткие, если честно. Почему Бравл Старс вот так вот шутит с нами, а? Почему он так жесток? Вот там вот шелька была такая просаженная, достаточно хорошо. Надо бы срочно в нее пострелять. Но она, похоже, выбежала. А она восстановилась, выбежала и раздала нам в пачку огурцов. Ну ничего страшного, ребят. Еще, еще разочек, каждый сам за себя, продолжаем Так, у нас опять, ребят, у нас уже третий раз, по-моему, закидывают в это место Мы в нем третий раз оказываемся Так, так, так, ломаем сундучки, ломаем все это дело Так, здесь тоже по-любому есть сундучки Так, там у нас кто такой бегает? Бравый парень, Буйвол Так, отстреливаемся, главное это восстанавливать э, э, свои очки действия Чтобы нам было э, всегда чем ответить Так, так, так, Буйвола можно, кстати, отсюда подстрелить да, он ушел в кусты. Так, ладненько. Вот там, на той стороне, кстати, сундучок. Но чтобы туда добежать, нам нужно идти по туману смерти. Вот этот зеленый туман, это туман смерти, в который мы попадаем. Если мы попадаем, мы теряем. О, как сильно мы теряем. Нет, нет, нет. Я туда, наверное, не побегу. И лучше я восстановлюсь. Так, ладненько. Пока что бегаем здесь. Буду ждать, ребятки, до последнего момента, когда у нас останется один на один. И будем тогда уже... Пытаться расшатывать. Но я пока что чувствую себя каким-то бездельником сейчас в данной ситуации. Где же враги или где же плюшки всякие разные? Так, буйвол, По получай. Не, не получил. Он что-то там вообще затупил, я смотрю. Затупил он там. Он крутится, вертится, пытается выйти. Он пытается дождаться. Сейчас, ребятки, он меня зажмет по-любому. И это так, ребятки, и сработало. Он меня зажал, выбежал на меня и надавал мне просто в щи. Ну да ладненько. Ребят, занимаем место 4, а потому нам дают плюс 5 кубков. Главное это победить. Интересно. Да, ребят, звездный жетон я свой получил. И я так понимаю, я. Эту каточку все-таки, а, ну, затащил. А, ну, давайте, ребят, не буду тогда томить вас однообразным геймплеем. Мы сейчас попробуем тогда а, другой тип соревнований. Выберем новое событие, которое доступно для моего а, персонажа. Напомню, ребят, играем сегодня чисто кольтом. Какие-то, ребятки, другие персонажи будут Только а, в следующих выпусках Если, конечно же, вы, братишку Скетча, поддержите В этом, он обожает играть в Brawl Stars А потому, ребятки, при вашей Поддержке, конечно же, он обязательно в него сыграет Ну что ж, ребят, новое, новое событие, смотрим Это у нас Brawl, Brawl Ball а, Здесь, конечно же, лучше а, выбирать Персонажа какого-нибудь помассивнее типа, б, типа Буйвола, да, там, бычка Такого, но мы играем сегодня за Кольта, а потому давайте, ребят, в Brawl Ball Мы сейчас попробуем сыграть именно За Кольта и посмотрим, что у нас из этого получится. Пожалуйста, ребят, комментируйте происходящее. Ну, а мы продолжаем. Так, ну что ж, а выбрали, значит, мы а, кольта и играем в броубол. бол нам, Наша основная задача это вынести оппонента. Так, получил я мяч и можно уже его выпинывать. Так, вот этот вот типок нам очень сильно мешает. Надо бы его как следует там из кустиков повыкуривать. Так, буйвол, ты куда побежал? А ну получай. Так, надо помогать своим. Что-то похоже я остался один. Это плохо, очень плохо. Так, ну что ж, они выходят, они с мечом. нет, нет, нет, не пропускайте их к воротам, не пропускайте, я уже выхожу, я уже выхожу на отстрел, я уже выхожу на отстрел этих кровососов, и что у нас получается, мы пока что а, ерундой занимаемся, короче, так, попытаюсь я сейчас вывести мяч куда-нибудь в бок, чтобы, чтобы, чтобы а, не дать преимущество, я подожду пока резнутся мои, а, мои компаньоны, и уже вместе с ними мы выдвинемся в бой. Так, выру, вырубаем одного, вырубаем третьего. Вырубаем, включаем, ребятки, суператаку. Все, ребятки, под контролем должно быть. Да, но нам забивает гол почему-то. Почему нам забивает гол? Плохо мы сработали. Ну да ладно, усиливаемся. Так, погнали. Нам нужно срочно сейчас всех вы, вырезать, вырубить. И, ребятки, выбегаем. Выбиваем мяч. Выбегаем, выбиваем мяч. Срочно нужно выбить его. Так, меня тут зажали, да, и в итоге ушатали. Ну что ж, я надеюсь, мои компаньоны сейчас отобьются. А мы постараемся а, наверстать упущенное. Так, буйвола вырубаем. Он здесь очень-очень плохо смотрится на этом фоне. Так, а срочно нужно суператаку провернуть. Да блин, что ж ты будешь делать Ты И забивает нам опять Маша. Маша-лох забил нам, короче, еще один гол. И мы просто-напросто в отчаянии. Ну да ладно, сыграем еще раз, что я могу сказать. Нам главное сегодня а, в каждом типе состязания а, вырвать а, один звездный жетон. То есть а, как минимум одну победу. Так, так, так. Пробуем, пробуем, пробуем, пробуем. Так, а, суператака. Блин, а как... Я уже забыл, на, на какую клавишу атаковать авто суператакой. Именно, именно, именно, именно, чтобы она била по а, первой а, приближенной ко мне цели. Я уж что-то не помню. Сейчас, ребят, будем по ходу вспоминать по ходу действий будем вспоминать. Так, Кольта мы расшатали. Вот эту, вот эту вот мы тоже. Я уж не помню некоторых персонажей, как здесь кого звать, а, но Кольта мы расшатали быстренько. Так, давай, пора забивать, пора забивать. Это наш шанс. Да, и второй год гол мы забиваем. Правда, ребятки, не я забиваю, но все равно наша команда забивает. Ну, мне просто повезло со моими оппонентами, так сказать. И поэтому мы забили, ребятки, гол. Звездный жетон у нас в кармане. И мы продолжаем. Посмотрим, что у нас еще, ребятки, осталось. Какие же звездные жетоны, с чего мы не собрали. Специально, ребят, коплю сундучки. Возможно, какую то отдельную отдельный выпуск я сделаю по тому, что мы будем просто открывать сундучки в Браул Старсе. Да, я думаю, что это очень интересная тема и много кому интересно будет посмотреть, что же попадется, братишки, скрэчу в сундучках. То есть, когда я наберу примерно, ну, наверное, или 50, или может быть 30 сундучков, я сделаю, ребятки, отдельное видео по тому, как я открываю сундучки. Ну, а вы, ребятки, что по этому поводу думаете? Стоит мне копить до 30, либо до 50 А потом открывать, пишите, пожалуйста, свои Комменты, я обязательно возьму Для себя на заметочку Ну а у нас, ребятки, новое событие а, бро, а, робо, Роборубка она называется Но мне туда нельзя, событие начнется Всего лишь через день. А, Ребят, следующее состязание Называется наград за поимку, если честно Братишка Скретч в этот тип состязаний Вообще ни разу не играл, а потому Сейчас он в первый раз при вас Попробует, и вы, ребятки, вспомните себя Когда вы начинали первый раз Играть в это состязание, а Посмотрим, что у нас получится. Здесь играет за игрока Кольта. Сможет ли он здесь затащить? Я, ребят, не знаю. Ну, а вы, пожалуйста, пишите свои комменты. Сможем ли мы затащить в этом состязании или же а, нет? Так, ну что ж, поиск игроков идется. Найдено 6 6. И я так понимаю, сейчас нас выпустят на поле боя. Тут нужно звездочки собирать, я так понимаю, вместо кристаллов. Да, и мне немножко непонятно. И чем больше звездочек наберем, тем лучше или как? Так, да, ребят, вы сами видите, что глючит. Скорее всего... Да, мы проиграем, наверное Не знаю, частая очень проблема Я не знаю, либо это только у пользователей эмуляторов так, Таких, как у меня Я лично играю с ПК, но на эмуляторе в Бравл Старс Stars... Ребятки, если у кого-то такая же проблема наблюдается через эмулятор Ну, либо подскажите, братишки, скречу эмулятор какой-нибудь нормальный, да, для Бравл Старса Чтобы можно было с комфортом играть на ПК Потому что у меня нет возможности играть в Бравл Старс с мобильного устройства Пожалуйста, ребятки, подскажите Буду очень благодарна ну, как видите, вообще жесткие глюки. Я просто ничего не могу с этим сделать. Иногда кастую какие-то супер выстрелы, супер удары Но это очень редко получается. Так, так, так. Пиу-пиу-пив, говорит наш Кольт. И вроде бы мы пока что держимся. Даже, ребятки, несмотря на глюки. Наверное, глюки не только у меня, а у всех а, а, присутствующих на этой карте игрок на этой карте игроков. Потому что если бы они были у меня только, я бы, наверное, так долго не стоял. У меня 4 звезды, я не пойму, за что они даются. Ребятки, пишите, пожалуйста, за что даются здесь звездочки в этом, в этом а, типе состязаний. Я, если, если честно, без понятия. Но глючит очень жестко. Да, это из-за того, что, ребятки, я пользуюсь эмулятором. А, ребят, как на мобильных вообще устройствах, также глючит а Brawl Stars или нет? А, мне вот тоже бы хотелось узнать. Пожалуйста, сообщите мне про это и просветите братишку скретча. Так, ну что ж, что-то мы туда-сюда бегаем. Я не понимаю, какие звезды нужно собирать. Это либо нужно убивать игроков с большим количеством звезд, либо что-то еще в этом роде. Но я так понимаю, что мы проигрываем. Да, проиграли бой. А, ну что ж, поражение не значит разочарование. Давайте еще разочек сыгранем. Мне дают даже некоторые советы. Быстрогой особенно хорош при атаке на врагов, которые движутся прямо на тебя или от тебя. Так, ну что ж, это понятно все. Это все понятно. Подсказочки мне есть. Так, вот. Вот это уже лучше. Сейчас мы играем без глюков и у меня есть шанс навалять как следует моим нашим супостатам. Ага, вот эти звездочки, они здесь появляются в центре. И скорее всего, надо центр контролировать. Сейчас постараемся мы держать это все дело как можно сильнее. Так, Шелли нас выбегает. А мне нужно ср срочно суператаку накопить. Суператака у меня еще пока не накоплено. Ага, вот они там сбоку трутся. Ага, суператака накоплена, пора уже ее использовать. Так, а куда использовать? Я даже не знаю, вот в кольте бы неплохо было использовать ее. Это да. Так, это что у нас за тип такой? Что у нас типа с вертушкой? Он меня сейчас вынесет на раз. У меня только один раз осталось выстрелить, и все, я улетел. Вот, даже кого-то получается затянуть. Так, надо срочно отрегенерировать, я так понимаю. Нам лучше отрегенерировать. Ну и, конечно же, постреливать в нужные места. Так, кто у нас там бегает? Так, этот тип уже отрегенерировал, и он убегает и накидывает постепенно. Это очень плохо. Так, ну не тут-то было, он, он сейчас попадет под наш перекрестный огонь Нет, нет, нет, не получается у меня выследить вот тех, кто наверху Так, отлично, одного получилось вроде бы Шейли, шейли, шейли под перекрестным огнем А да, Кольт попадается тоже под мой перекрестный огонь И я его выношу просто так Вот этот тип так много отнимает своей автоатакой я, правда, не помню, как он называется, ребятки, этот типа тип почечка. Это Шелли-то я знаю, которая с дробовиком. Бабка. Бабка с дробовиком под именем Шелли. Так, а вот этих вот типов надо срочно контролировать. Там у нас Кольт трется и Шелли. За кольто я, ребятки, отыграл достаточно много. За кадром, так сказать. И у меня есть кое-какие навыки. Только я про это сказал и сразу же слился. Черт возьми. Это я отвлекся. Так, ну что ж, дальше идем, ребятки. Дальше идем. Не стоит расстраиваться. Сейчас мы сможем тут всех успокоить. успокойся. Там ты паренек тоже. Давайте, ребятки, будем все спокойны. Так, Шелли ушатали. А суператакой этот тип у нас скрылся куда-то непонятно. Но попро... он, он как раз шел на, мо... на мои пульки. На мои пульки он шел. Я его пиу-пиу-пиу сделал. И просто-напросто вынес вот так вот сходу. Так, кого стрелять? Кому раздавать? Кому-то надо в щи срочно подраздавать. Да, бой окончен, я так понимаю, мы побеждаем. Ну, смысл здесь понятен. Здесь, я так понимаю, кто больше кристаллов наберет, тот и папка. Ну что ж, папками в этот раз оказались мы. Звездным игроком даже стал я, ребятки. Фу, даже не ожидал, что такое может быть. А я ведь, ребятки, не игр играю в Brawl Stars достаточно редко и... Такие показатели для меня, естественно, хороши Так, ну что ж, выходим и смотрим, а какие же сегодня еще состязания можно выполнить Еще раз повторяю, что я пока сундучки открывать не буду По крайней мере, вот эти синенькие, ну и вот эти фиолетовые тоже я коплю я, ребят, коплю специально, чтобы м, Отдельной серии потом сделать м, Открытие сундучков в Бравл Старс Так, ну что ж, я так понимаю, остается дальше фармить О, У меня дальше, ребятки, смотрите, еще не открытые Несколько состязаний Несколько событий, потому что я еще не набрал Достаточно количество трофеев, здесь мне не хватает 1600 нужно, а здесь Силовая гонка, м, звездную силу Для бойца нужно получить Я здесь, честно, вообще даже не в курсе Что надо сделать, чтобы Чтобы это все м, организ... Чтобы у нас это все открылось, ну что ж Давайте какие-нибудь стандартные вот это вот, ребятки, столкновения я выберу одиночное. И попробую еще здесь пострелять немножечко. Я, так, ну что ж, выходим. Ой-ой-ой, зря это сделал. Вот здесь вот все надо поломать. Сундучки, ребят, ломаем и м -м, пытаемся победить. Так, отлично, ну, там снизу кто-то был. Там снизу кто-то был, кто-то затаился там внизу. Я, я это помню. Там Шелли затаилась вот, с дробовиком. И она сейчас попытается... Да, она попытается меня вынести. И у нее это даже сейчас, может быть, получится. Да, я так понимаю, она специально ждет меня. Блин, а я что-то какой-то косорукий. Как инвалид какой-то, а? Шелли, а ну не шали. Если у нее накопится суператака и она мне вмажет ей, будет очень печально. Так, надо бы ее зашатать как следует. Блин, далеко у нее дробовик идет, на самом деле. Так, там тоже кольт был сверху. Отлично, зашатали ее. Ага, там, там у нас кольт, причем не слабый. Там у нас не слабый кольт. А, и его бы тоже как-то зашатать Попробуем, попробуем, попробуем Нет, не получается, он тоже супер атаку вроде как слил Так, так, так А, нет, нет, нет, нет, нет. еще один выстрел и я труп а, Ну ничего, ребятки, надо уходить с огня Потому что иначе меня сейчас завалят Здесь просто, просто меня... Ай, завалили Завалили, вышел немец из тумана Вынул ножик из кармана, называется Я даже не видел этого буйвола, который Затаился здесь в кустах Ну что ж, мне не повезло Что ж, Пробуем свои силы дальше, ребятки, в Brawl Stars и на, у нас новое событие. Попытаемся не сниться максимально быстро. Блин, этот кольт, он там вообще не, не к месту. Ай-яй-яй-яй. Так, все, ушел отсюда, ушел, ушел, ушел. Ушел, я тебе говорю, пошел вон отсюда. Пошел ты вон отсюда. Куда ты стреляешь? А ну иди сюда. Так. Все, все, все, все, все, уходим отсюда. Уходим, уходим, уходим. Шелли, откуда она здесь вообще взялась? Черт, побери, а. Начинаем. Где у нас здесь сундучки? Вот, вижу сундучок. Но Шелина будет сейчас мешать. Шели нам уже мешает. Нам она уже очень сильно мешает. Она увидела сундучок, и она прям идет за этим сундучком, хочет его забрать. Так, так, так, очень-очень она уж нам не нравится, и надо бы ее... Да, получилось, получилось вынести Шелли, а вот этот сундучок надо бы тоже вынести и забрать оттуда, что нам нужно. Все, отлично, забрали два сундучка у нас на счету. Вот там, кстати, Шелли бегает просаженная, надо бы ее срочно сейчас как-нибудь зацепить. А, нет, уже уже поздно. Уже очень-очень поздно. Надо было это раньше делать. Так, отлично, отлично, попадаем. Так, стой, стой, стой! Откуда ты выбежал вообще, Аня? Не понимаю. Ну-ка тебя сейчас просадим как следует. Так, я слил свою супер-атаку. Свою супер-супер-пуперскую атаку. Надо бы этой Шели навалять. Она меня задевает. Как она меня задевает-то? Я вообще не понимаю. Так, тихо-тихо-тихо. Как она меня задевает вообще, не пойму. Иди отсюда, иди отсюда, блин. Не получилось, друзья. Седьмое место, блин, я в печали. Надо хотя бы какие-то первые призовые занимать. Но никак не седьмые, друзья. Мы теряем свои кубки. Ничего хорошего в этом нет. Давайте попробуем еще разочек, пока у нас вроде без тормозов. Каждый сам за себя. Продолжаем, ребятки. Продолжаем, Шелли. Так, отлично. В Шелли, в Шелли, в Шелли надо метить. Метить надо в Шелли. Не в сундучок, черт возьми. Она сейчас восстановится и вынесет, мне наваляет. Просто вообще фу, вот так я и знал, друзья. Нужно, ребятки, вырабатывать какую-то определенную тактику, которой у меня, как видите, никакой вообще практически. А нет. Ну что ж, давайте дальше, ребятки, продолжаем. Да, была бы, ребятки, тактика получше, если братишка Скретч почаще играл в Brawl Stars, но он, ребятки, просто так в Brawl Stars играть не может. Ему нужна, ребятки, ваша мотивация, ваша поддержка. поэтому а, давайте на это видео наберем хотя бы 300 просмотров и 50 лайков. Тогда у братишки будет мотивация, и он будет зарегистрироваться. На игру Бравл Старс. Возможно, Бравл Старс на канале Ура! Игра будет выходить гораздо чаще, чем это есть. На данный момент, как вы видите, ребятки, опять мы попали а, в глючную зону, и у нас теперь а, нас сопровождают а, лаги, которые нам, в принципе, -то, и не нужны, но они есть. Вот там сейчас просаженный типок выбежит, и надо бы ему помочь, я так понимаю, да? Просадить его надо как, как следует, по максимуму, этого ворона. Не получится у нас, похоже, просадить его. Он какой-то резкий очень оказался. Но мне даже лучше сейчас именно слиться, потому что у меня были жесткие лаги. А лаги могут пройти только тогда, когда я переподключусь к совершенно новой игре. Вот как сейчас, например. Давайте попробуем еще разочек. Хотя бы одно противостояние-то мне нужно выполнить красиво. Хотя бы один раз, каждый сам за себя, ребятки Начинаем, так, сундучок первый Поехали, расколупываем сундучки Забираем оттуда лутецкий наш Так, вот так вот забрали один Там кто-то внизу полил. Да, это Шелли у нас тут буянит Я смотрю, она бежит к сундучку Не дадим ей Не дадим ей пройти к сундучку А она в итоге сливает меня Так, нас, ребятки, в бой, погнали В самый ближайший сундучок к нам мы его забираем Так, колупай Колупай давай его колупай уже этот сундучок так так так надо убегать от буйвола он здесь что-то шалит я смотрю что-то он здесь шалит прям жестко он здесь очень жестко шалит я смотрю пытается нас вырубить не знаю получится у него это или нет но получилось черт возьми у него получилось опять меня слили Опять меня слили эти гады Так, ладно, ребятки, продолжаем Опять минус 5, да что ж ты будешь делать-то Опять 25 и минус 5 Черт возьми, теряем, ребятки, кубки Очень сильно Нам надо наращивать, ребятки, огневую мощь Срочно, так, давайте еще раз попробуем Так, сундучок ломаем так, Все содержимое из него забираем Так, отлично Главное, это нам вос... Опа, там у нас буйвол, я смотрю, бегает Блин, куда-то не в ту сторону Вообще палю так, буйвол, успокойся. Надо успокоить бычка. Он слишком какой-то дерзкий, я смотрю, у нас. Дерзкий бычок у нас какой-то. Куда я стреляю, вообще не пойму. Так, у нас там Шелли бегает. Шелли бегает сверху. Ага, она уже здесь выбежала. Откуда? Так, надо бы, ребятки, восстановиться, походу. Так, откуда там? Что там Буйвал вообще бегает за мной? Ты чего чё увязался, черт, за мной? Так, так, так, у вас, у вас там двое в кустиках, надо тебя тоже за зашатать, я так понимаю, надо срочно его зашатать, да-да-да-да-да, отлично, две книжечки, ребятки, две книжечки, а там у нас кто такая бежит, там у нас Шелли бежит, давайте-ка мы ее сейчас, супер атака не получилась, но она нас пытается слить, она нас пытается слить, друзья, черт возьми, у нас ничего не получается, черт побери, чуть-чуть, ост... ах ты, е-мое, Шелли, откуда ты вообще выбежала, я не понимаю, третье место, Третье место, это, ребятки, не первое, нам нужно первое место, да, место номер четыре даже, я думал, я, я третье, я оказался четвертый, черт побери, ребятки, ну черт побери просто, И у меня нет слов, одни эмоции, давайте еще разочек, отыграли мы сегодня как минимум по разу каждое событие, значит, выполнили, забрали по суперзвездочке с каждого события и теперь просто наваливаем и пытаемся набить сегодня максимальное количество очков, сколько у нас получится набить за эту серию, хрен его знает, ребятки будем пробовать, так, книжечку я взял, идем за следующим сундучком но тут не так-то все просто, тут очень много везде всяких врагов которые нам мешают забрать наши драгоценные книжечки, вот там вот буйвол бегает, там вот шиэли, по-моему, да, буянит так, надо бы ее подбить подобьем ее, подобьем, она забирает книжку, не в, не в итоге пока что ага, она отхиливается, черт возьми уже плохо, она отхилилась она отхилилась, Буйвол здесь в кустах Пытается меня выцепить Я надеюсь, мне по у меня получится его хоть как-то поторзать немножечко потерзать Но он восстанавливается, я смотрю Буйвол восстановился Он, восстанов он восстановлен, заряжен и готов воевать Ох ты ж ё-моё, какой типок Жесткий, а, сбитый ходит Главное его не подпускать к себе близко надо его вынести. Так, заб заб забираем книжечку. Книжечку, книжечку. Срочно суператака. Суператака. И я в итоге ничего не сделал. Не сделал это шейли. Блин, супер выстрел меня снесла просто. Надо не давать ей восстановиться как минимум. Блин, да что ж ты будешь делать-то, а? Второе место, ребятки, второе место, но это уже почти первое. Мы все ближе и ближе, ребятки, к первому месту. Я думаю, что в ближайших боях нам точно повезет. Да-да-да. А какие, ребят, соревнования больше всего вам нравятся? Какие события? Пожалуйста, напишите, братишки, скрэчу в комментариях. Он обязательно прочитает и ответит. Так, идем. Значит, нам нужно сейчас в первую очередь это сундучки. Вот такие вот. Раз, сундучок. Так, забираем сундучок. Ага, забрали Сундучок. Так, идем дальше. Там у нас в кто-то был. Так, аккуратнее. Сейчас, ребятки, мы максимально сконцентрированно пытаемся здесь это все дело а, заиграть. Там, кстати, тоже Кольт бегает. Но он как-то более уверенно себя чувствует, чем я. Я как-то сыкотно себя чувствую. А вот этот типок Кольт, он как-то уверенно себя ведет. Я смотрю, да? Так, ну все равно постараемся. Вот там Нита у нас бегает. Надо бы ее приструнить как следует. У Ниты, кстати, медведи. Она умеет вызывать медведей, черт возьми медведей. Созвучное слово с еще одним очень интересным словом. Так, иди отсюда! Иди отсюда, Шелли! Блин, да что ж такое? Вообще, на самом деле, Шелли практически самый имбовый игрок, особенно на начальных этапах, но потому что она дается вообще за так... Не, она очень хорошо себя проявляет Именно в таком виде состязаний Поэтому с Кольтом здесь играть Достаточно проблематично Но нужно, конечно же, уметь Мне кажется, можно за любого игрока играть нормально Если, конечно же, уметь играть А братишка Скретч играет очень мало Чтобы братишка Скрэч играл больше Гораздо, ребят, ему нужна ваша поддержка Пожалуйста, поддержите братишку и Давайте хотя бы наберем 250 просмотров На эту серию и 50 лайков И тогда у братишки Скретча будет Жесткая мотивация И он будет гораздо чаще пилить видосы по Браво Старсу. Так, Шели, ты что там мутишь? А я не пойму. Ты что там мутишь? Она меня просто обводит. Так, а я что-то... Ладно, пошлите, ребят, займемся другим делом. Она меня просто обводит вокруг пальца. Так, мы сейчас попробуем забрать. А, так, там у нас кто сзади бегал? Сзади кто-то у нас бегал. Это был, по-моему, тоже Буйвол. Так, Шели, Так, здесь тоже Буйвол у нас. Так, тут Шели, Буйвол Шели со всех сторон атакуют, Со всех сторон нападает на меня. Так, так, так. Там по-любому в кустиках кто-то есть? Нет никого. Так, попробуем, давайте наверх сходим. Здесь в этих кустиках по-любому кто-то скрывается. А черт возьми, все попрятались. Ага, откуда он выбежал, не знаю. Прячемся срочно. Прячемся от этого гада. Пробуем навалить ему, как следует. Не получается, не получается, друзья. Да что ж такое-то, откуда он вылез вообще? Откуда ты вылез, буйвол? Так, давайте попробуем его вынесем как следует. Стой, стой, стой. Подожди чуть-чуть. Пора его тоже выносить. Отлично, и финальный выстрел. Финальный выстрел, друзья, остался. Один выстрел, блин, и все. Да что ж ты будешь делать-то? А? Немножко я упустил свой шанс, можно так сказать. Да, и теперь мы преследуем Польта, который преследовать пытается нас. Да, у него это хорошо получается И сейчас важный момент Да, ребятки, опять братишка Скретч сливается На да? что ж ты будешь делать-то Ну что ж, ладно, ребятки, я надеюсь, я вам показал сегодня Нормальный геймплей, если кто, ребятки, с этим не согласен Пишите комментарии, если кто согласен Тоже пишите, ребятки, комментарии и Обязательно, ребятки, пишите свои советы Братишке Скретчу как начинающему бравлеру И он будет дальше думать Как ему жить С этой игрой Будем ли мы, ребятки, проводить какие-то соревнования Будем ли мы, ребятки, проводить какие-то а, стримы по этой игре зависят только лишь от вас Поэтому без вашей поддержки, ребятки Ничего не получится. Поддерживайте братишку Скретча, а он будет выпускать для вас а, Годный контент, в том, в том числе И по Браво Старсу. Ну что ж, играйте Только в самые крутые топовые игры. Всем Приятного геймплея. Еще обязательно Увидимся. Пока-пока. Ну а если ты досмотрел До конца и написал в комментариях Правильное предложение из слов, что я размещал В этом видео, то поздравляю тебя И возможно в следующем видео именно твой Комментарий я покажу в начале. Ну а на сегодня Пока что это все. Ставьте лайки, подписывайтесь